У нас администрация муниципального образования Булькевического района. Главой является Александр Шишикин. Так, сегодня у нас 4 марта, обычный мой рабочий день. Иду на работу. Так, это у нас окна Цитадели Зла. Сегодня как раз идет прием у Шишикина. Прием граждан по вопросам. Ожидается пикет. Ну посмотрим, кто выйдет на него. Как вы думаете, по какому поводу вообще пикет? Я предлагаю вам обсудить в комментариях, кто, так скажем, за царя, за шикина, Ставьте палец вверх и пишите его добрые дела. Кто против, пожалуйста, тоже откликнитесь, будет такой соцопрос. Потому что люди выражают свое мнение одиночным пикетом. Почему-то стоят против, чтобы разъяснить всю эту обстановку и объяснить гражданам Гулькевича района и спектр действия у нас широкий чтобы нам прояснить вообще ситуацию что происходит именно в городе при правлении Александра Шишекина вот этот дядечка ходит по всей площади выглядывает по за углам чей человек поставлен непонятно и для чего он здесь поставлен так, наблюдаем движение женщина с плакатом женщина у нас Кулик Галина Николаевна сейчас посмотрим ее требования Надежда Николаевна Кулик, участвует в Лиге защиты пациентов два плаката что мы требуем от власти имущих написано выметать, ближе не могу подойти Посмотреть, не имею права, это одиночный пикет. Заметьте, женщина в возрасте, скорее всего, имеются какие-то заболевания. Напротив окон царской приемной. Прямо возле цитаделя зла, так называемой. Так сейчас посмотрим, что женщина хочет. Граждан много. Какой еще второй плакат имеется? Обратите внимание, два человека, скорее всего, представлены эта администрация. Один сразу забежал, второй уже на телефон припал, докладывает обстановку. Но пока мы обращаем внимание сейчас на женщину. Обратите внимание, опять же, в возрасте я повторюсь. Женщина пришла требовать понимания и внимания от власть имущих. Ну и далее. Человек тоже снимает женщину. Так, люди снимают, стоят. Сотрудники администрации продолжают ходить кругами вокруг этой женщины. Я лично наблюдала несколько людей. Одиночных. И ке. Против действия, бездействия власти органов местного самоуправления. Смотрим, чем это все завершится. Или с фотоаппаратом не разглядеть со стороны. Снимают. Люди интересуются. Граждане подходят, читают. Внимательно останавливаются. Также продолжаем наблюдать сотрудников полиции. На всей площади нет ни казаков, ни сотрудников полиции. Пока все тихо, и спокойно. Машины приостанавливаются. Читают плакаты. Даже машины. Люди обращают внимание на требования женщин. Так это выглядит со стороны. И в завершении, немножко с другого ракурса, я вам скажу. В окнах администрации появляются люди. Я так понимаю, власть слышит, власть внимает. Никто безучастным не остается в чужой проблеме. Пожалуйста, пишем комментарии. Кто за, кто против. Так, так скажем, общественное мнение выразим по поводу правления данного главы Александра Александровича Шишикина Смотрим канал Андрея Зелкевича